здравствуйте друзья пусть бог благословит всех вас и пусть дух святой придет чтобы открыть ваше понимание чтобы осветить понимание всех вас и тогда все вы будете знать как делать выбор как принимать решение чтобы вы знали что лучшее для вас – это только когда Дух Святой направляет вас. Он для этого пришел, чтобы направить нас на всякую истину. Тогда тот, кто ищет, или тот, кто старается быть внимательным к Слову Божьему, к Слову Божьего Духа, и вы не можете видеть Бога. Вы не можете, мы не можем Его видеть. Мы не можем видеть Божий Дух или видеть Иисуса. Мы не видим Отца, потому что Бог есть Дух. Но Он в мудрости и славе Своей дал нам Его Слово. Мы можем видеть это Слово, читать это Слово, пить это Слово кушать его, тогда он дал нам все, в чем мы можем нуждаться, или все, что необходимо для того, чтобы мы наши нужды физические, эмоциональные, духовные и так далее, все нужды наши решали. Потому что его слово, оно не просто так дано и не возвращается я бы хотел поделиться с вами этим направлением, этим вдохновением, которое Дух Святой показывает нам, о той воде, которую Иисус обещает нам, потому что Он говорит, что всякий, кто будет пить эту воду, это Он сказал этой самаританке-женщине, Он сказал, обычная вода, Опять будет жаждать. Ты пьешь сегодня, завтра опять тебе нужна вода, и в течение всей своей жизни ты должен эту воду опять пить. Она не приносит твоей жажды, не утоляет этой жажды. Дальше он объяснил и сказал, «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, никогда». я пил эту воду. Я пью воду, обычную, конечно, которую все мы пьем, но та вода, которую я пью, к сожалению, не все пьют. Это Дух Святой, вода Божия, вода Вечности, вода Вечной Жизни. Иисус, Он сказал, что кто будет пить воду, которую Я даю Ему, Он говорил о Духе Святом, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Тогда Он говорил о Духе Святом. Он сравнивал. Это такая аналогия. Вода – это символ. Духа Святого. И много людей, они исцеляются из-за той воды, которую мы в храме осветили. И эта вода символизирует Духа Святого, символизирует жизнь, символизирует самого Бога. Но когда Иисус говорил о Духе Святом, Он говорил о той воде, которая будет Утолять жажду в течение всей вечности. Потому что эта вода сделается в человеке, в нас, источником. Сама станет источником жизни тех, кто будет пить ее. Например, вы слушаете меня сейчас, и у вас это жажда в жизни. Жажда создать семью, это жажда завоевать на финансовом рынке, свое место, у вас жажда, чтобы денег заработать, у вас жажда быть успешным, жажда, чтобы достичь какую-то мечту, реализовать себя. У вас это жажда ко всему. У всех людей какая-то жажда своя есть. Все имеют свою какую-то жажду. Но та жажда, которая дает нам Настоящее удовлетворение, чтобы потом не жаждать, это Дух Святой, потому что, когда Он приходит, после этого люди больше не испытывают жажды. Например, много людей, они отдают себя на праздник, они всеми силами в этих праздниках участвуют, там, эти вечеринки, эти пьянки, и там все со всеми, и непонятно. Но рано или поздно, Приходит время, когда нужно остановиться. Человек должен с праздника вернуться домой, принять душ, отдохнуть. Тело не выдерживается. И когда ты устал, тело устало. Душа устала. И тело также чувствует эту усталость. Людям нужен отдых. На следующий день опять ты возвращаешься на этот праздник. И люди живут так: пьют ту воду, которую этот мир предлагает. Вы понимаете, о какой воде я говорю этот карнавал, праздники, которые утоляют жажду плоти. Но всегда человеку нужно опять и опять это испытывать чувство, чтобы жажду свою жажду души утолить, но души мало. Ты можешь ждать любое удовольствие своей душе, но этого будет мало все равно. Это то, что происходит с людьми, которые в депрессии, например, живут, или в беспокойстве. Или те люди, которые живут, знаете, в таком сером мире. У них нет цвета, как будто. Люди чего-то большего ищут, потому что пустота их души очень большая. И праздники, алкоголь, наркотики, они не дают этого удовлетворения. Мужчины, женщины, муж или жена не дают этого удовлетворения. Ничто не дает. Потому что душа человека может чувствовать полноценное удовлетворение только тогда, когда она пьет эту воду Жизнь, воду Духа Святого, когда пьет или принимает это крещение Духом Святым, которое Иисус дает тем, кто жаждет, тем, кто ищет Его, кто хочет. Поэтому Иисус сказал, «Воду, которую я дам Ему, кто будет пить эту воду, тот не будет жаждать вовек». И я пил эту воду. У меня нет этой жажды. Эстер, моя жена, тоже не имеет этой жажды наслаждаться, там, идти на праздники, карнавал или там какие-то поездки, знаете, туризм, все эти вот э, покупки, гламур. Это ничего нам не дает. Мы уже довольны и счастливы. Я абсолютно счастлив, потому что Произошло то, что Иисус обещал. Это слово и исполнилось. Та вода, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. У нас нет вот этой жажды к вещам, к людям, к вещам этого мира. Тогда будьте внимательны, друзья. Если вы до сих пор какую-то жажду имеете в своей душе, это потому, что вы не пили этой воды Духа Святого, воды жизни. Ты можешь быть религиозным, ты можешь быть постоянным членом церкви или даже работником, представителем церкви. Но если ты не пил этой воды жизни, ты будешь продолжать искать и будешь в пустоте. Да, возможно, ты другим показываешь, Якобы ты счастлив, якобы ты доволен, но на самом деле ты знаешь, что внутри тебя, потому что только тот, кто пил эту воду, он понимает разницу. А кто не пил, тоже понимает. У него нет этого выражения радости от той воды, которую Бог предлагает, это Духа Святого. Только сам Господь Иисус может дать эту воду. Никто не может дать, сам Господь Иисус лично. И если человек пьет эту воду, поэтому Господь Иисус пришел в последний день праздника и сказал, «Кто имеет жажду, иди ко мне и пей». Он предлагал людям, которые были уже наполнены вином и праздником, знаете, но они до сих пор... Их души до сих пор были в пустоте, жаждущие. Почему? Потому что только вода жизни дает утоление этой жажды. То есть только Дух Святой утоляет жажду нашей души, так, чтобы душа была счастлива, чтобы она имела этот мир, чтобы душа была в покое, чтобы душа наша, она уповало, чтобы душа была по-настоящему счастливой. Есть рядом человек или нет человека, есть деньги или нет денег, какая бы ни была ситуация в твоей жизни, если у тебя есть Дух Святой, ты удовлетворен, у тебя нет этой жажды, и, естественно, Бог не будет допускать того, чтобы человек жил в нуждах. Почему? Потому что Бог восполняет нужды тех, кто взывает к нему в духе. В духе. Я хотел сказать именно так. Это еще одна тема, которую позже я хочу объяснять, потому что сам Бог сказал, и он приглашает свой народ, говоря, «Придите ко мне, те, кто жаждет, и пейте, придите ко мне!» Он приглашает, «Придите ко мне!» Но люди предпочитают идти в ад и удовлетворять свою душу тем, что этот мир предлагает, И, к сожалению, они из-за этого мучаются. Но если ты в страдании, в мучении, твоя душа, она в жажде. Сегодня день, когда мы открыты, независимо от праздников, независимо от каких-то выходных, в любой день, где бы ты ни был, в любом месте, всегда дверь открыта для церкви. Открыта, храм Духа Святого открыт. Мы ожидаем вас сегодня завтра в любой день для нас нет праздников нет каких-то особых дней выходных или каникул мы всегда готовы помочь тем кто имеет жажду жажду по правде пусть бог вас благословит и завтра мы больше об этом будем говорить всего доброго аминь